Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, опять будем смотреть бой сегодня на тяжелом танке 10 уровня Кранвагон. Ну что поделаешь, вот такой вот это нагибаторский танк, что с ним, по-моему, больше всего вот таких вот реплеев. Карта у нас называется, даже зайду посмотрю, чтобы не ошибиться, линия Монергейма, игрок Т2 Человечек. Я вот сейчас смотрю, условия, конечно, в которые попал кранвагон, достаточно замечательные. Всего по две десятки в обоих командах. Сразу здесь начинает лететь чемоданы. Ну, везет. Всего 6 единиц урона, наносит этот выстрел от арты. Вот, успешно разрядил барабан здесь кранвагон. Второй барабан. Первое пробитие. Второе пробитие и третье пробитие. Танкует этот ВЗ 55 а, Не успевает, не успевает здесь выехать. Ну вот, можно по эмилю пострелять. А счет тем временем становится 0-3. Не удается пробить в лючок здесь вражескую ВЗ. Второй раз, по-моему, мимо снаряд пролетел. Зря вот так ВЗ-51 там едет, можно и утонуть. А там еще сбоку кто-то из союзников помогает, накидывает. Скоро откатится аптечка, можно будет меховода вернуть обратно в строй. Ну, хотя он и так в строю, да, но получается, когда члены экипажа контуженный, у нас... Теряются определенные характеристики там ухудшаются Еще есть возможность Неплохо пострелять третьим снарядом Не удается, сейчас прямо из-под носа Арта фраг уводит Опять Второй раз контужен мехвод Бедняга, водитель, ему там вообще, наверное, очень плохо. Ну ничего, через 60 секунд парень получит аптечку. Счет становится 3-5. Ну, более менее пока равная такая идет битва, одно и то это. По прочности, наверное, команда, ну, сейчас зеленая немного уступает. Во многом благодаря Кранвагуну, который уже тысячи урона нанес. Ну вот уже почти 5. И 3,5 натанковал. Я вот не знаю, зачем возить с собой 9 базовых снарядов. Сейчас просто вот смотрю, изучаю. То есть почти фулбой комплект голдовый, но 3 барабанчик все-таки обычных базовых снарядов. Вот так, вот так захотелось. Не знаю, меня каждый раз, вот, прежде чем голдовым снарядом выстрелить, я раньше вообще принципиально не пользовался специальными этими снарядами. Только базовые. Ну, при игре на десятках, попадая в некоторые ситуации, ты просто на базовых не можешь ничего сделать. Поэтому немного голды с собой все-таки лучше возить. Ну, или просто не играть на десятках. Фугасы сейчас бесполезны. Ну, по крайней мере, при стрельбе по тяжелым танкам туда урон слишком маленький наносится. Ну, здесь хорошая возможность разрядить весь барабан с уроном. Гранвагон уже 6600 накидал. Тут, кстати, в, раз, в разушки... <с -2> Рина Черонто. Тоже неплохо я там смотрел по результатам. Там видно будет. Накидал где-то 7 тысяч урона. И наконец за 7 с лишним тысяч урона и первый фраг у кранвагона. Здесь есть возможность сделать второй. Нет, не успевает. Опять союзники подрезают. Кто там в З-55 был немного расторопнее. Счет 7-11. Там, по-моему, утоп какой-то противник. Я же грил, там ехать нельзя. Можно утонуть. Только если там, не знаю, на среднем, на легком танке еще можно проскочить, а на тяжелом не успеваешь. надеялся, что поедет там за вафли Ирина -то, а он нет, он ждет. Второй фраг. Сразу один выстрел и перезарядить барабан, пока есть время. Но лучше возить все три снаряда, готовыми к стрельбе. Не полетели, даже арта полетела вперед опять здесь ВЗ подрезал фраг вафля куда-то летит, летит все, не долетела бедная вафли счет 10-13 остался единственный союзник у кранвагонов живых за ним едет там фуловый Рина Черонто. ну что тут можно сделать, ничего Надо сокращать прочность. Это самое опасное из оставшихся противников. Один раз удается его пробить. И уже 9500 урона. Вафли все еще держатся долго, да? Там у Ринчерона барабан видать на перезарядке. Возможность с одного барабана уничтожить двух противников все. Хранвагон один против пятерых, четверых, троих. Дальше так не получится. Здесь фуллова AMX 4 Можно, конечно, здесь аккуратненько поиграть от башни, и причем от арты укрыться. Барабан почти перезарядился. У кранвагона, конечно, читерская башня. по-моему, даже голдой проблематично прошить. Ну, может, только какие-нибудь пт там с заоблачным пробитием. На тяжелых танках она особо не шьется, да, с бронепробитием. Там 320-340. Не получается попасть в Риночеронто. Опять без урона на этот раз. Неудачный барабан. И всего два голдовых снаряда остается. Вот здесь, наверное, игрок очень сильно пожалел из-за того, что он взял эти девять базовых снарядов. Удается Риночеронто наконец-то пробить. Второй снаряд летит мимо. Теперь 9 базовых пошли в ход Здесь уже выезжая на открытое пространство, есть риск получить чемодан. Он тут умудряется там MXM4 пробить. Транвагон решает обмануть противников. Ну, по-моему, рано-рано он поехал туда направо. Могли увидеть еще, да, не отсветился, скорее всего. Остается еще 5 минут до конца боя. Здесь что-то начались. Какие-то подлагивания. Ну, возможно, у интернета, интернет у игрока там что-то какие-то были проблемы. Но нет, все в порядке. Возвращается кран-вагон кранвагом строй. попадал в такую ситуацию, ну, не прям в такую, что настрелял 10 тысяч урона, я думаю, таких игроков очень и очень мало, а вот я имею в виду в такую ситуацию, когда понимаешь, что исход боя зависит только от тебя, да, даже когда ты остался один на один, один против двоих. Уровень, уровень адреналина, конечно, зашкаливает я же говорил противник будет знать что кранвагон поедет с этой стороны получает пробитие 3 начаронта причем нехилые почти на 500 единиц но в ответ удается его уничтожить но остается еще арта которая также может с одного выстрела забрать я мхм 4 надо быть предельно осторожным АМХ же еще и фуловый. Ой, он что-то вообще непонятно, Как он там оказался? Он по кругу, видать, там проехал. Есть риск выпадения осадков. Пытается здесь кранвагом уехать за холм, чтобы сыграть от башни. А чемоданов пока не видно. Отлично удается поставить на гуслю АМХ-а. Барабан весь разряжен, а MX остается шотным. Три снаряда. Два противника. А не часто такое увидишь. Один снаряд не удается пробить, вторым, и на арту хватит еще. Три минуты, чтобы ее найти. Ну, хотя бы теперь понятно, в какую сторону надо двигаться. кранваген то будет побыстрее, чем ГВТ-игр. Если удастся уничтожить артиллерию, блин, мне кажется, не надо стрелять, не надо. Один снаряд. Был бы целый барабан, еще можно рискнуть. А так лучше ехать наверняка. Вот здесь лучший обзор. А, не хватает немного альфы. Остается 29 единиц прочности. Но есть еще две с небольшим минуты. Но это риск, конечно, сейчас выезжать на открытое пространство. Успеет арта перезарядиться. Снарядов нету. Тут пишет, зайди в тыл, там. Арта, конечно же, об этом не знает, что у кранвагона нет снарядов. Остается две минуты. Вот развел кранвагон арту так по-хитрому, да, подъехал за камушком.